приехали к нашему другу Илье Владимировичу, командиру славного соединения нет, части легендарного, легендарного соединения после, эти, после этой компании да, да, да пятая бригада ребят, кто, сейчас я вот Пал Андреевичу да, мы тут привезли немного помощи даже, даже с аккумуляторами да, да, мы покупали так, здесь у нас это у нас от подписчиков из Москвы Он пытает, он пытает, он пытает, надо что-то приятное сделать. Но это вы собирали, а не мы. Это вы сдавали деньги, а мы только вот закупаем.